Приветствую. Продолжаем наш самый длинный урок тренинга по партнерским продажам. Это третья часть. К данному моменту мы с вами ответили на первый вопрос, где мы будем продавать, и даже оформили профиль для бизнеса в социальной сети. И вот сейчас второй вопрос, важность которого невозможно недооценить, это кому продавать ваш продукт. Вот если по десятибалльной шкале, то я бы этому вопросу поставил крепкую десятку. В самом первом уроке я говорил немножко о цене товара и сказал, что если ваш продукт решает проблему вашего клиента, закрывает какую-то его боль, то такой продукт купят даже невзирая на цену. Но ваше предложение должно прям очень аккуратненько совпасть, закрыть какую-то конкретную боль, какую-то конкретную проблему вашего клиента. Вот для меня наиболее яркий такой пример такого совпадения, я даже в нем участвовал, это удача Леонида Стукалова на буксе Оя. Вот это легендарный букс, на нем сейчас уже 10 миллионов человек, страшно сказать, Большинство людей на этом буксе пыталось заработать деньги, просматривая рекламу. Вот такая очень неприятная работа, рутинная, после которой у нормальных людей там, через неделю, через две глаза становились вот такие. Но все захотели заработать деньги, вот так вот по-простому. Но всем не хотелось ради этого сидеть и щелкать на рекламу. И Леонид Стукалов выкатил такое предложение, я научу вас заработать на ую без просмотра рекламы. Вот представьте, у людей уже глаза на выкате, а им говорят, да вы неправильно все делаете, можно сделать по-другому и проще. Плюс еще Леонид Стукалов эту, этот свой успех несколько раз повторил на Ое, когда он решил проблему с рефералами и когда он решил проблему с выводом денег. Вот у миллионов людей стояло, стояли вот эти проблемы. И Леонид Стукалов с помощью своих продуктов, которые он здесь же и рекламировал на этом живое, решал проблему людей хорошо он это делал, плохо но он это делал, но колоссальное количество людей покупало его продукты. Потому что эти продукты закрывали более проблемы миллионов людей. Конечно, повторить такую удачу крайне сложно. Найти вот такой продукт, который закрывал проблему, сложно. Но чаще всего проблема в следующем, что продавцы даже и не знают ничего о своем продукте. То есть, что этот продукт может дать, какую проблему он может решить. То есть, они даже и не задумываются, просто берут какой-то продукт, который им внешне чем-то понравился, и начинают его всем рекламировать. Значит, всем это значит никому. То есть, когда вы разобрались с достоинствами вашего продукта, что он может решить, вам необходимо нарисовать то, что называется аватаром вашего будущего покупателя. То есть нарисовать образ вашего будущего покупателя. Кто это? Вот если вы обратили внимание, у меня на стене я выложил вот такой вот пост, портрет целевого клиента. Я пытался понять, кто ко мне ходит на вебинары, для чего. Только с одной целью, чтобы, зная, кто ко мне ходит на вебинары, именно этим людям дать какую-то реальную полезность. Вот точно так же вам нужно и поступить со своим продуктом. То есть, кто будет потенциальным покупателем вашего продукта? Кому ваш продукт позволит решить какие-то проблемы? Вот применительно к моему продукту то есть пленка для похудения вот кто у меня покупателем? в большинстве своем это женщины да? хотя можно представить что есть какие-то мужчины но в большинстве это женская аудитория первое вопрос решен с полом мы определились далее возраст мне конечно сложно представить девчонок младше 20 лет которые обертываются этой пленкой и точно так же мне сложно представить женщин там старше 50 или там, 60, которые оборачиваются в эту пленку. Все-таки это продукт для тех, кто хочет красивый квадратный пресс. Это достаточно молодая аудитория, ну, наверное, до 25. Те, кто хочет, например, похудеть после беременности, это молодые мамы тоже там от 20 до 30. Да? И женщины старше 30, которые хотят... Ну, быть стройными и молодыми в своем вот таком возрасте уже за 30 за 40 лет я для себя уже прорисовал аватары своих клиентов причем обратите внимание я прорисовал несколько аватаров потому что люди то есть женщины в 20 30 40 лет это уже разные люди то есть им нужно по-разному преподносить достоинство своего продукта кому-то говорить о квадратиках на животе да Кому-то говорить, что можно вернуть свою талию к исходным размерам, кому-то сказать, что можно стать снова молодой и стройной. Когда вы рисуете аватар клиента, вы прорисовываете его не в диапазоне от 20 до 45 лет, а в диапазоне 5-6 лет. Представляете, что это за человек, какие у него боли и что мы ему будем предлагать. Вот когда вы сможете нарисовать аватары своих клиентов, их боли, их проблемы, вам значительно проще будет писать рекламные предложения. Кроме тех, конечно, которые вам дали авторы. То есть я вас сейчас, возможно, рассказываю информацией, которая ну, чуть больше для новичков, но мне хотелось бы, чтобы вы сразу вникли в суть продаж чтобы вы эти знания начали творчески использовать. Опять же, я бы сказал следующую вещь. Раз у вас несколько будет аватаров клиентов, раз вы им разные будете делать предложения с разной пользой, с разной выгодой, то возможно и нужно сделать несколько профилей, с которыми вы будете работать. Потому что, ну, когда там женщине за 45 пишет с профиля какая-нибудь там 20-летняя девочка, да, то, возможно, это уже будет восприниматься как-то по-другому. Плюс все социальные сети пытаются вам в друзья казать клиентов, с которыми вы будете общаться в диапазоне там 5-6 лет. То есть это ваша, ваша аудитория. Поэтому если вы хотите грамотно подвигаться в социальных сетях и делать целевые качественные предложения, то лучше иметь несколько профилей под конкретный аватар под конкретный возраст, под конкретные проблемы. Но ну, это как бы в идеале. Значит, после того, как вы определились с полом, с возрастом, прописали для себя, что же, какие проблемы решит ваш продукт у этих людей, вообще выписали, какие у них проблемы по-вашему есть, вы должны ответить на себя на вопрос, где этих людей я могу найти. Вот в социальных сетях самый простой вариант – это, конечно, группы. Вы можете поиски, написать ключевой запрос по вашему товару, например, у меня это худеем, выбрать группы и посмотреть, какие группы связаны с вашей тематикой. Естественно, мы эту группу должны открывать и смотреть, что у нас в этой группе есть. Конечно, если группа закрытая, то нам вести какую-то активность в этой группе будет сложно. Поэтому рекомендация какая, что все-таки поискать группы, куда можно присоединиться вот так вот по-простому. Значит, это говорит о том, что администрация этой группы будет более-менее лояльно относиться к участникам этой группы. Значит, после того, как вы нашли несколько групп, а вам нужно найти не менее 20 групп, ну, слово несколько, наверное, не совсем, вам необходимо убедиться, сколько в этой группе народу. То есть, сколько участников. Здесь, посмотрите, колоссальное число участников. Но вы убедитесь, пожалуйста, насколько эти участники активны. То есть, насколько комментируются посты. Но ну, вот здесь, видите, посты реально хорошо комментируются. То есть, вот эта вот группа, конечно, очень перспективная для нас. А если в группе никто ничего не комментирует, эта, конечно, группа нам не очень будет интересна. То есть, скорее всего, здесь находятся люди, которые просто-напросто вступили в эту группу. Значит, в каждой группе нас в первую очередь будет интересовать вот этот вот список участников. И, конечно, нас будут интересовать участники, которые подходят под наш аватар, под наш возраст и, естественно, под наш <coughs> пол. И вот с этими людьми мы в дальнейшем будем работать. Вот все, что я сейчас сказал, возможно, кому-то может показаться простым, элементарным, но меня это очень радует, потому что если просто, значит, там ломаться нечего. Но игнорирование вот этих вот простых правил, они уж очень простые, согласитесь, очень логичные, к чему приводит? Вот когда люди начинают в социальных сетях набирать себе друзей из каких-то сервисов по обмену друзьями, групп по обмену друзьями, то к чему это приводит? Да, у вас вроде бы кто-то есть в друзьях, но смысла от этих друзей никакого. Даже если там есть живые люди, но это люди, которые не интересуются той темой, которую вы продвигаете в социальной сети. Набирать таких друзей можно, ну, может быть, в самом начале, когда вы хотите хотя бы немножко оторвать свой профиль, рекламировать, писать какие-то сообщения в группах, которые не совсем по вашей тематике, писать сообщения людям, которые далеки от вашего аватара. Вы, конечно, можете, но чаще всего, чем это заканчивается? Это заканчивается потраченным временем и то, что на вас начинают жаловаться. Потому что, когда вы человеку, которому не интересен ваш продукт, а вы начинаете его там, друзья приглашать, либо писать им какие-то рекламные сообщения, то всегда это заканчивается одинаково. То есть, народ просто нажимает на кнопочку «Спам», и ваша работа в социальной сети на этом либо приостановилась, либо закончила вообще. Поэтому, друзья, очень тщательно разберитесь своим продуктом. То есть, для кого этот продукт. И главное, какие проблемы он может решить. Какие у него достоинства по сравнению с другими. Кто, по вашему мнению, будет этот продукт покупать и какие у них проблемы и боли есть. Опять же, когда вы будете ходить по группам по вашей тематике и собирать их адреса, я вам очень рекомендую читать все-таки те сообщения, которые пишут люди. Вы можете увидеть наиболее активную часть населения в этих группах и какие вопросы они обсуждают. Есть, возможно, это и есть ваши вопросы, которые закрываются вашим продуктом. И вы уже будете не выдумывать эти проблемы, а видеть, что люди спрашивают, что их интересует, на какую тематику наибольшее количество постов в этих группах. И вдруг эти проблемы решает ваш продукт. Поэтому задание к этой части нашего урока это написать для кого ваш продукт. Написать аватар вашего клиента. Кто это? Мужчина женщина? Какого возраста? Если у вас большой разброс, диапазон в возрасте, то написать несколько аватаров клиента, что этим людям интересно. То есть какие у них проблемы? И чем ваш продукт поможет решить их проблемы? Так вот именно в текстовом виде все и пропишите в отчете. И дальше начинаем искать места, где эти люди в социальных сетях тусуются. Ваша задача найти порядка 20 групп, желательно открытых групп, куда можно войти просто, и желательно групп, где идет комментирование постов. Это группы с живыми участниками. На этом... Все теоретические подготовительные вещи, связанные с продажами, у нас закончены. Мы переходим к заключительному вопросу, как технически осуществлять продажи. То есть, где понятно, кому вы, надеюсь, очень грамотно это сделаете, очень внимательно подойдите к этому уроку, хотя он короткий, да, получился. А на следующем уроке мы начнем именно выполнять технические операции по рекламированию вашего продукта вашей целевой аудитории. Благодарю. Пишите отчет. Встречаемся в следующей части этого длительного урока.